Короче говоря, iPhone сломался. Привет! Это самые креативные комментарии, которые вы писали под этим постом на канале. Если хотите, чтобы я делал такую рубрику в каждом видео, обязательно ставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, а также не забудьте написать комментарий. До скорых встреч! Пока-пока!